дорогие друзья рады приветствовать с вами инвестиционный центр павловы и партнеры в наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков обо всех торгах и аукционах где продается имущество дешевле рынка и сегодня очередной вопрос от подписчика здравствуйте вы как-то говорили о банкротстве фэшн ритейлеров где купить это имущество и можно ли еще и где пройти курс вашего обучения мы рады, что вы следите за нашими выпусками. Мы действительно ранее рассказывали о банкротстве фэшн-ритейлеров. Найти такое имущество можно на сайте официального источника «Коммерсант» в разделе «Объявления о несостоятельности». В поисковой строке вы сможете ввести название магазина или указать фразу «Магазин одежды». В результате вам выйдет список всех объектов, которые продаются по этому направлению. Путем отбора – вы сможете перейти на имущество, которое вас заинтересует, и далее по ссылке на электронную площадку. На электронной площадке вы найдете подробную информацию о торгах и увидите контакты конкурсного управляющего, с которым можете связаться, чтобы уточнить всю необходимую информацию. Также вам нужно сделать запрос на подобную информацию, провести оценку на сайтах продаж, посмотрев похожие объекты. В конечном итоге, если вас все устраивает, вы выходите на торги. Чтобы попасть на наш курс, приходите на наш бесплатный вебинар. У нас есть скидки и бонусы для наших подписчиков. Или просто напишите в комментариях под видео «Хочу на обучение». Также вы можете оставить заявку на нашем официальном сайте www.investuprav.ru.